Эх, ха -ха -ха. Смешно тебе. Мне тоже смешно. Но ты сам понимаешь, ничего личного. Ты сам виноват. Ну а кто как и он, да? Да. Нормально заклеил там. Может ему еще ноги к стулу прихреначить. Веревка есть? Ну то, веревки? Да. Овы. Веревки нет. <мех> Что? <мех> Чего? Скотчем прифигать <мех> тебе руки и ноги? Чё, хуй тебя захуярит, Да не ори. <мех> ты чё? <мех> <мех> О, <мех> Новый год. <мех> <мех> Тихо ты сидеть! <мех> Куда? Сиди! <мех> В <Верев, Верев>, зеркало. А? <мех> Не, веревки нету. <связать> что будем делать? Может? <связать> и все? <связать> Просто знаешь, как бы я бы тебя отпустил с удовольствием. Вот он. Не отпустил бы? <связать> ты прав, слушай. Смышленый, смышленый. Зря ты нам туда попался. Так бы дальше себе. Чем мы вообще делали? У меня память плохая. <связать> Воровали? Деньги из банка, Парал, да? Давай скотч. Не, не, все, не трать скотч. Не трать, скотч. что придумаем, что-нибудь придумаем 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут <laughs> что же 5 минут так 5 минут ты это держи его а то он лишь дергается что-то дерганный какой-то он я и посмотрю сейчас вернусь сейчас будет и веревка mm -hmm. Mm -hmm. ты не орет и вы, ты, вы тоже не орите а то палева много Час живой? Кто это сказал? Дебилы. А, по молодец. Сейчас тут у нас куча веревки. хм Я за этим да за ним бы и я последил, чё уж. тихо ты. Кстати говоря. Тут одна веревка или две, понятия не имею. В исландском? Да мы-то мы-то в России, поэтому мы с ним еще так хорошо обращаемся. Слушай, он смешной какой-то. Отпускать его не стоит. Его надо убить. Таких смешных людей один на миллион. <свёздの声><свёздの声><свёздの声><свёздの声> Слушай, у него рот, чувак, чувак, чувак, <свёздの声> чувак, <свёздの声> чувак, <свёздの声> ты ему это еще скотчем вот так вот по побородку приклеять. А у него там рот открывается. <свёздの声> да. <свёздの声> Видишь, он сам подтверждает это. Он что-нибудь видит вообще? Блин. И глаза ему тоже заклей. Ладно, не надо. Я пошутил. А хотя вот он шутки не любит. Он. Сейчас ведь заклеит. Да ладно, ладно, ладно, все, сиди, сиди, сиди. Он рот заклеивает. Мне кажется, он тебя послал. А мне показалось, он тебя послал. Где подбородок? Это он, видишь, часто рот раскрывает. Да я не могу развязать эту долбу тень. Асаль. Почти... Да, да, сейчас, подожди. Да, да, сейчас, секунду. Я это развязываю. Она ни хрена не развязывается В смысле? Лол, рил, походу Ну, видимо, да Может тут... А Подожди Так, вот Шапочку ему Новый год же скоро все-таки Черт, он все базарить может с наступающим. Мучит, а, а да, пусть мучит, а то что то как-то мы что изверги, что ли? Мы же не изверги. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно, допустим. Опа. Вот <laughs> Такс. Не советую ноги тянуть, будет хуже. Ага. О. А? Конечно. Да, да, ты его свежи. А ты что это? Скоро полиция приедет, а мы тут это без заложника. Ну как-то не по-человечески же будет. Да, да. Что? Ну кто, а Нет, он говорит уже едут. Один. Нейн? <свен> Но... <свен> мы ему потеряли а Нигде, ты, ты меня слышишь за слышишь да пошел а этот каком сломан никто не играет поэтому не у нас сегодня нету да, сегодня без негра. Негр, вот. У -у. <эзвен> может, красивую мы еще красненькую добавим? <сосых> Не даешь быть добрым. Ой. А может, вот такую вот ленточку беленькую, а? А что, красиво? Да уже связали пока Дима, точишь да он уже все заложник заложник тебя как зовут то заложник Как? пусть он ответит а не ты владимир александрович буду звать тебя я буду тебя звать, угум, угум, вот, ты будешь угумом. Угу. Все, угум, у тебя дети есть? Ты че? Ты чё? Нету? Хорошо, а то было бы. Да. Человек с детьми умирает. Он умирает, по сути, ну, я имею в виду, что... Я имею в виду, что он как бы умирает, а детям будет жалко же, наверное. Так это. Полиция это едет? А, -а, -а. а нет? А, -а, -а. а зачем нам заложник? Мы как бы свое уже забрали. Ты думаешь, был? Это же у нас в банке да, да. Я думал, ты обычно кого-то чувака не взял. Заткнись. Да сними ему маску, ему дышать, наверное, не это тяжело. Оставь ему нос, он. Слушай, у него, Слышь, у него, у него маска слита. Да, да, да. Сильнее, вообще. Возьми и ему еще. А то мне кажется, он нас ненавидит. Так и сиди, да. Или опять получишь. Это он злой, я добрый. Видишь, он склеивает, а я всего лишь Да, он насчет резкий. Не, пока. Заткнись. Тихо. На руки упал Жуй дальше бумажку Эх, прости, чувак Деньги надо как-то донимать А ты вечера трупом будешь, какая тебе разница Упадешь ты, руки сломаешь или ноги я бы мог там еще подушечку постелить, то не буду Он говорит Какая разница? Это... Сейчас он тебе заклеит, ты можешь голову так и типа помахал. Зато поцелюсь, пока в тебя что ли. Подай. Вон там стул стоит, подай стул. Не на полу уже сидеть. Опа. Не своими же руками его хреначить, фигачить. Да. А давай. Нет? Не хочешь? Ну, не ладно. Ты пароль нам говорить будешь? Mm -hmm. Какой пароль? От сейфа. Какой пароль от сейфа? Какой? 1-2-3? 1-2-4. Пошел на. Ты ч? Чрт! Не говорит пароль, сука, слушай. А то, Слушай, реально подходит. Ты.. Он реально подошел. Да? Ну ты открывай, давай, давай. Нам деньги нужны. Да там счет Все равно. Супер. Как только закончим, мы тебя отпустим. Мы же его отпустим. Да, так что ты аж летать научишься. Интересно, да. Да, да, туда, туда. А в принципе, что он, он, он все сказал, он нам больше не нужен? Ну, да. так он нам еще нужен? Заткнись. Он нам еще нужен? Он нам нужен? Ты нам нужен? А почему нет? Для срав с будет весело. Это, не будет. Я нет. Я не буду. А ты предложил, тратить, ты убирай. Будет нечем а? Они будут тратить, <laughs> Ты предложишь <Да>. ему. <laughs> ты предлагаешь ему задницу <laughs> Или Ты ему на руки ложишь. А -а -а. Да верни ты его на место. Э -э -э. Не, его так не вернуть. Пусть уже стоит. Он нам еще... В принципе-то ты нам не нужен, чувак. Слушай, тебе какой палец. Слушай, давай, короче, этот безымянный. Не-не-не, это, это указательный. Безымянный, безымянный. Тихо-тихо-тихо. Без, безымя... Безымянный, безымянный. Это вот этот. Да. Средний, средний. Безымянный. Мизинец? <связывая> вдуй, вдуй. <связывая> да, что вен? тебе надо-то? Средний? Большой? Указать? А вены? Ему вены надо отрезать. <связывая> не, не надо. И нам еще нужен живой. Я тебе... Знаешь, что могу максимум? Ааа! прописать а, вот тебе же пофигу угу. ты же он, какой качок <свят> да тихо, <свят> опять уронишь ну че, первый раз его уронил я По простите, это случайность <свят> ну че, все равно убьем угу. позитивный, <свят> чувак. Позитивный, Слышь, Слышь, позитивный чувак слушай, позитивный чувак, мне нравится <свят> я он не хочу его убивать девушку. <связывая> <связывая> а зачем мы ему его скормили? <связывая> Ай, под кумысом. А зачем мы ему, мы ему вообще кумыс скормили, <связывая> чувак? Слушай, слушай, слушай, слушай. Йоу, Санта Йоу. Понял, что я сказал. <смех> че ты смотришь? Не смотри. Я ему не горит, а он сказал. Ок, да. На голову руку не советую. Будет болтаться. А, я суть понял. Да, видишь, она там, я сломал, надо будет склеить. А что? Тебе кепочка идет? Йоу, Санта, читай рэп. Это хуже, чем Каспийский. Мне кажется, я из него скоро идти. Кишки выбью, что они даже через... Ты что там, отклеиться пытаешься? У тебя есть это? Танцуй, что ты не танцуешь? <смех> ты чего? Что ты делаешь? <смех> что там счетом он переводится? Нет? <смех> Ах, как мало! Как мы вообще умудрились его дотащить до моей хаты? Из банка, который в центре города. Просто и легко. Почему мы им могли все сделать в банке? А. а, ну да, тут они не знают, что он... А я думал, они приедут сюда, а они не приедут, они же не знают, где мы точно. Да. Ай, блядь. Тихо ты. А, Он че, плачет? <Е>? Да, я <-throw>. Не плачь. Ну-ка, плачь. Не плачь. Плачь. Ты че кепку кидаешь? Ему подошла же. Кто-то ты Ладно, чувак. Дай <звести> еще с каким попуга... а Пора спать. А. <как> так может его вот так вот спать? М? Помоги его в угол Сам тащи. Ну ладно, давай. <как> <как> <как> Да, сделай с ним этот селфи. Не рыпать, а? эм, будет немножко тяжело там, она горячая. Ага. Ага. А, а она горячая. Какая? Она не держится сама по себе. Слушай, ну там пытается, походу, развязаться. Следи за ним. Чё, ТП, возьми, т, ТП уровень Payday. Да? Маски не хватает. Мы их в банке забыли. Но если полиция нас по ним вычислит, то не беда. Деньги уже у нас на счету почти. Сколько там еще? 50? 60? Ты что, то не старт? А деду железный костюм? Долго забыл. Так, у него есть такая штука. Так он работает в банке. В в банк покажи. покажи. У -у -у. Может ему еще жилетку? У меня тут жилетка. Кого? В смысле? О, и зубочистку свою нашел как раз. Хватит фоткаться, тпшка. Что там еще по этим? Она... Там 50% счета готова. Блин. Что ж, 50%. У тебя еще есть время жить, чувак. Сиди, не рыпайся. Что? Показать? Развязать? Дать пожрать? Сходить пасать? Сиди, насышь штаны, отстрелю яйца. Я не шучу. Ноги убрать? Бери ноги. Че ты? Как не это? Ну, увы, он злой, я добрый. Эй, ты смотри, что творит, а? Ты как его связал? Ты слышишь? Печанька сэта. А гребешь? Заткнись, заткнись, заткнись. <как> смотри, ка что творит. А сначала показался таким веселым. Да меня допл, что ты скормил его спайсом. Дебил. А кто скормил его им? Ты? Да Да. Ты как его так связал, что он выпутался? Ну он по локти надо, по локти, чтобы локти. да? Да. Ну тоже он что-то. Может все-таки его вырубим, а? Так, что, поспит полчасика. А что, зачем он? Сейчас-то. Потом разбудим, как только все закончится. Не, ну во сне знаешь как-то.. Да. Они ничего не подозревают. А так хоть знать будет. Начини ему, чтобы прям по локоть, чтобы локоть не мог вытащить и. Потому ну, что локти локоть и все. Хреново ты завяжешь. <сíquen> <сíquen> Блин, да может ему еще это? Ладно, Не, эту хрень развязывать не хочу. А может.. Да и остальное тоже не буду. Что? Как ты? что? <CT1> <laughs> <strain thi -2> Он тут пытается мне сказать, чего? Uh -huh. Что? Что? а развязать тебя? Нет. Сколько там процентов? 80. О, тебе еще 20% осталось. Mm. Терпи. Так, взять бы его да вырубить, но... Не пытайся раз это развязаться его. Я тебя в, в, в, в, в голову выстрелю. Я не хочу этого делать, понимаешь? Ой. Я не хочу людей убивать. Mm. Ты же всего лишь заложник. Мы заложников-то не убиваем. А, вот пытать. Вот. Мне кажется, ему было больно. Ну он ничего, потерпит. Куда он Тихо, там же стекло. Дать да, тебе встать нормально? Знаешь? Сколько там? Баланс да 90. Хорошо. 90. Тебе осталось 10%. <с> 10% тебе жить. Тогда да, можно на 5, да? Сейчас оно быстро идет. <с> <с> Семена не надо звать. Чувак, не надо. Придет Семён, он уже умрет. Блин, может все-таки стоило ту бабу заказы, которая стояла взять. Она вроде и Такая хорошая. Это, может, есть, а вот этого, конечно, не было. Ну, она там может, узнала еще тоже откуда. Мал. Ну, мало ли. Да, но мне кажется, не стоило. Кто его с пальцем скормил, накормил? Если мы его отпустим, он все равно не Ты так думаешь? Стоит ли его отпускать? Его Хотя, Хотя, в принципе, если мы его отпустим, потом его самого отпустят, а он начнется где-нибудь в сугробах. Ха. Нормально? Если очнется. если очнется. Сам по себе, да? Не верти, ну. Кинжалик свой. Ты бы поспал, пока у тебя есть последний... Сколько там? Процентов два осталось, да? Да. А, что долго на поспал? В конце, как всегда, даже как в играх тебе будет больно Хочешь да ладно что ты пусть живет да под будут думать откуда у него в ноге дырка Ту -ту -ту больно наверное да больно а ведь он тебе ее даже не воткнул в ногу. Может тут? А ты вот сюда, вот ниже, опусти вот сюда. А, смотри, казади оргался. Да он стать хочет. О, он еще говорить может, слушай. Кляп не помог, надо было все-таки побольше бумаги натолкать. Готово, на счет. <звук> Это долго? А сколько там? <звук> <звук> да ладно. Это вот у него? У банка? У его отдела. <звучит> да. Да. Не в ребро. Вот это. Ха-ха-ха. Ничего ведь, да? Угу. <звучит> Тебе чипсы? <звучит> Обломишься? Перо ему в ребро. Вот, <звучит> <звучит> Тихо, чтобы не упал. Чё ты как не нормально, поправляйте, руки пониже, там. Не шевелись, если жить хочешь. Смотри-ка, даже под пальцами боль чувствует, а? Сам чуть не упал, Ай. Да не шевелись ты! <смех> <смех> Какая разница. Он и так и так ему не будет резать, а воткнет. <смех> да поставь <смех> ты его. <смех> да. да, все, все, не тыкай, тыкай, тихо, тихо. Так, ты его опять освободил. Да, что? <смех> да такое. Там осталось ты каких-то миллионов 10. Успокойся! Тебе это зарплаты перечислят. Ты чё? Мы это еще по божески Другие бы тебя там, наверное, уже это отфигачили, что ты сдох бы уже. где этот. Ничего так. Успокойся. Да, действительно. Слушай, блин, что ты как не свой. Мы, мы, мы по-доброму с тобой. Ты а с нами, ты был да. с нами, как изложение. Да. Ну, что, мы тебя обидели, что ли? Да, да вот действительно. Мы тебя и не обижали вовсе. Да мы тебя даже и не трогали-то, как таковой. Да? Mm -hmm. Видишь? Эти... Все, деньги перечислим. что дальше будем делать? По сути, воткнулся. Ах... <связь> Думаю, в окно его не стоит выкидывать, соседи спалят. А я тихо. А ты не говори. У тебя кляп во рту. Не ружь. Из нас, конечно... Может, нет. Да не. Давай просто вот... Давай просто его живым отпустим и все. Вот и фишка. Золотников ну, отпускаем живым. Отрежем мозг, а шрамы остались, как у Майгла Джексона. Да не-не-не, надо, не надо, да не надо, да не надо. Это же деревянный нож. Просто этот снимай кляп Макс. это и все ворон да тихо ты да какой лох тихо ты но ты ему, конечно, заклеил, знаешь, а... Чё? Вдоль, а Пристрелим? С тихо. Ну чё, мы тебя убиваем, да? Угу. Че ты? Смеется, смотри-ка, Ты жить хочешь? Да? Увы